В общем, у нас последний день стажировки. Пусть стажировку подходит к концу. И каждый из нас, включая Даяну, которая болеет, вот. Но, э, хочет сказать свой отзыв про стажировку. Всех, кто это смотрит. Что ты пил на новогодней тусовке? Все подряд. Какой колен тебе понравился больше всего? На Я про цвет. Да, черный. Назови три факта про студию. Охуенно высокая. Очень много людей. Тут пиздатая кухня. Чем ты занималась большинство своего времени, когда ты не... Работало. Это Господь, Господь да. и Иисус Христос, Господь и... Как я проходит это... наш летучий... Огонь, очень вкусно. Вопрос Когда был? Угу. А это я что, реально сам должен сделать? Видите, что, реально, блядь, сам? Почему не печатает принтер? Будет ну, вот, печатать? Почему он со мной не общается? Огонь, очень вкусно. А, а... Понимал, где я получил кучу времени, но вопросов не задавал. По типу... И потом шел разбираться, короче, сам. Огонь, очень вкусно. Сань, ты ночевала в студии? Да. Как тебе? Короче, потрясающе. А, Диана, ночевала? Ночевала. Как тебе? Не выспалась. А. Я тут все, всю стажировку жил. Загибись. Нет опыта. Предатель среди нас. Знаете его. Саша, <свят> <спал>? Саша <свят> какие-нибудь какие вопросы тяжело. от тебя. Еще 10 минут. Короче, потрясающе. <свят> <свят> <свят> Здравствуйте, о событиях пятницы 24 ноября. Мою мать, красотища какая! Просто сейчас я очень занят. А, а чем ты занят? Это пока секрет. Извините меня, мне пора. Я сейчас вот обращаюсь к Господу Богу, если ты меня слышишь, если ты нас слышишь, сотвори чудо.